Виталий, здравствуйте. Добрый день. Мы получили несколько вопросов из соцсетей, которые я сейчас задам. Начинаем с первого. Как быстро засыпать, не жуя жвачку в голове, о дне и прочих делах. Ну, многие советуют там считать барашков, там осликов или там циферки. Метод тоже рабочий, но малоэффективный. Если вы хотите все-таки забыть правда, о делах, то надо их закрыть в своей голове. Выгрузите из вашей оперативной памяти и перевести их в долгосрочную. Как это сделать? Вы садитесь и на листе фиксируете, ну там ежедневники или где, какие дела вы сделали, а если они не сделали, сделаны, то на каком этапе, вы их сегодня остановили. И рядом пишите, когда вы приступите к этому заданию, из чего вы начнете. То есть, на чем остановились, когда и с такого момента начнете. У вас в голове фактически формируется а, некий переходный процесс. Один процесс завершается пауза, и следующий процесс начинается, Известная его дата. Мозг в этом случае выпускает вашу загруженность, которую он помнит при помощи тревожности, и перестает подавать, перестает подавать вам сигналы а, на возбуждение. Вы успокаиваетесь и добросовестно спите. А э, встречный вопрос, вот уснул, все хорошо, просыпаешься и постоянно не высыпавшийся. Некоторые говорят, что это от недостатка энергии. Здесь связь какая? То есть нет энергии плохой сон или плохой сон, поэтому нет энергии. Нет, это потому, что мы рыбы офисной работы. Надо, чтобы хорошо спать, навраться солнечного света, погулять днем хотя бы полчаса. Если вы этого не делали, ну не важно, не обязательно именно гулять, но надо же походить по улице. И чтобы в... В зрачок попадал солнечный свет Полчаса достаточно Чтобы мозг набрался Определенных ферментов И ночью вы будете спать хорошо ну, В смысле будете чуть, чуть себя выспавшимся Не просто же там уснете да, А именно вот выспитесь Сны посмотри, посмотрите красивые Отлично Второй вопрос Вопрос от девушки Как договориться с парнем О домашнем хозяйстве чтобы не она одна делала это все, а не делили эти обязанности. И вообще нужно ли это делать? Вопрос абсолютно индивидуальный. Нет никаких правил, кроме того, как вам об этом договориться. Какие именно может выполнять обязанности мужчина, а какие именно выполняет женщина, зависит все от конкретного случая, от конкретных людей. А вот договариваться очень важно. Садиться и говорить, дорогая или дорогой, давай обсудим, кто за что у нас отвечает. И все. Или там это то уточнение нужно. А если кто-то что-то не хочет делать, а делать это надо? Ну давайте оба не будем делать. Поживем засранцы. <с Чего? То есть, грубо говоря, если один не хочет мыть посуду, второй не хочет мыть посуду, но... Значит, мы не моем посуду. Оба не моем посуду? Ну, и посмотрим, сколько хватит наших отношений. И, и посуды. Ну, смотрите, если вы, в принципе, не договариваетесь с человеком, ну, если он вообще не хочет с вами договариваться, он может торговаться и говорить, смотри, я посуду не мою по-любому. А, Но ну, там есть мать, мужчины, которых там в воспитании нельзя мыть полы. Ну, да без проблем, ну, ты не моешь полы, ну тогда что то делаешь, да, там, постоянно ты контролируешь. Лампочки, резетки, мусорное ведро. Ну, то есть, ну, как-то можешь же выбрать тогда себе. То есть, альтернатива какая-то все равно должна быть. Ну, ну, смотри, я отказываюсь от А, но тогда я предлагаю Б. Да, и тогда я там, это предмет обсуждения, там, торгов, еще чего-то. Но когда я, в принципе, говорю нет, вопрос, а вы готовы говорить, ну, жить с человеком, да, который говорит, в принципе, тут нет, тут нет, и тут тут вот нет. Ну, то есть, его ваши интересы не волнуют. Вы вообще в этих отношениях кто? Хороший вопрос. Ну да, не, не пора ли, как говорится, валить? И искать человека, который уважает ваши границы в том числе. Не, если вы хотите а поиграть я... в жертву, да без проблем. Если, допустим, девушка сидит дома, занимается домашним хозяйством, Имеет ли она право требовать от парня, чтобы он ей непременно помогал? Помогал то да что значит? Готовил что-то, убирал там что-то. А что он занимается домашним хозяйством? Хороший вопрос. Но это сейчас uh, очень, очень, очень помнено, право... что девушка uh, должна быть красивой, заниматься своим хобби, там что-то еще. В принципе, вопросы и обратный, да, то есть, конечно, мне сложно представить, чтобы парень сидел дома, поэтому... Понимаешь, мне... семья – это быт, понимаешь, разделение бытовых, ну, то есть, семья, по большому счету, это кооператив по воспитанию потомства. Готовы, так это понимать, все встает на места, не готовы, ну, тогда у вас просто сожительство. Назвать это семьей, ну, не надо. Вот и все. Нравится вам дружить? но ну, все, вы живете отдельно, моете там у себя и нанимаете там уборщицу, да, или там уборщика, ну это у кому как. А и встречаетесь с любимым человеком на нейтральной территории, который тоже кто-то убирает. Ну да без проблем. Плак. Смотри, ну, у некоторых же есть решение, да, что я рожден не для полов, и ты рождена не для полов, поэтому мы покупаем э, услуги другого человека, который за нами и ухаживает. Ну, в смысле, не, не за нами лично ухаживает, а ухаживает за нашим пространством. И тоже решение, да? Согласен, да. И причем очень недорогое в наше время. Там... Кто берет на себя расходы эти, быть. да, ну, каждый тоже решает для себя. Ну, тут как... Тут... Еще раз, абсолютно индивидуально. Если вот одно главное, если, говорит, я вообще, по, мне, мне твои интересы, посмотри, границы. Если мне твои границы не интересны, я даже это обсуждать не хочу, возникает вопрос, кто я в этих отношениях. Если этого вопроса не возникает, и человек обсуждает, результат обсуждения может быть абсолютно разный. И плавно переходя к как раз вопросу финансов, которые вы немножко затронули, как договориться о финансах, если оба работают, если оба не работают, кто должен зарабатывать больше, по порядку? Да, кто должен зарабатывать больше. У кого есть Нет. возможность зарабатывать больше в наше время, тот и зарабатывает больше. Я вам больше, ну, скажу, что есть люди, которые делают хорошие деньги и они недалекого ума. И даже недалеких компетенций. Это очень часто чуть ли не, не повсеместно, зависит от а насколько вы удачливы, умеете ли вы находиться в нужном месте в нужное время и потом удержать то, что вам свалилось сверху. А вот это вот, а я тут всего достиг, ну это, как сказать, а, это сказка для тех, ну, которых нужно развести, чтобы люди шли, достигали чего-то, ну и, в общем, я в это не очень верю. Теперь про, и про внутренний бюджет, да? Да. Есть люди, у которых вообще отдельные бюджеты. Вот жена зарабатывает, и она не, и не говорит, у кого она зарабатывает. Мужчина зарабатывает, ну, в смысле муж, да, в вот, этом месте. И он тоже не говорит. Они иногда складываются там на продукты, да, на какие-то общие покупки на мебель. Иногда не складываются. Опять же мы вернемся к вопросу, а как вы хотите договориться? Тут нету правильных решений, тут есть ваши желания, и они ваши, абсолютные, вы имеете на них право, и обсуждайте с другим человеком, ну, смотрите, у нас как бы принято, если вы в кафе с девушкой, платить за обед, что платит мужчина, да? а в другие, есть страны, в которых, наоборот, принято, что каждый платит за себя, если вы попробуете заплатить за девушку, но она посчитает это оскорблением. Получается, что это не, не истина какая-то, а так, культурные нормы. Понимаете? А так в наше время мы все, ну не то, что там перемешаны, да, у нас разные есть культурные нормы, то и правил в этом месте нету. Вы просто предъявляетесь человеку, что мне будет очень приятно если картина нашего финансового плана будет выглядеть вот так. Ну и другой, соответственно, говорит, а мне будет приятно, если она будет выглядеть вот так. Говорит, ну а вот с этим я не согласна, а я вот с этим не согласен. Хорошо, как может делать иначе. Ну, это поиск решений, это больше там, про переговоры, про конфликтные там, компетенции. Как, вот, есть одна, одна фишка, которая, думаю, будет полезна всем. Если вы чувствуете, что вы завелись, <связывайте> назовите предметы, которые вы видите, ну, там 10-15 предметов, но назвать по одному, единственном числе. А, если вы видите, что ваш оппонент за, ну, завелся да, там, или завелась, вы видите, я вижу наши отношения, ну, не отношения, а, наши переговоры зашли в эмоциональный тупик, давай сделаем паузу. И это должно сразу договориться, чтобы вы друг другу там, лицо не испортили. Важно, ну в смысле лицо не только там поцарапали, и, там, по, ну и как сказать, эмоциональное лицо, да, не перешли на ругательство. Это тоже как бы ну, порчат, испорченные отношения. То надо уметь останавливаться, когда вы заводитесь. И это вот, и а дальше договоры. А как в семейных отношениях? Не в семейных, в партнерских отношениях. Вот сейчас говорят, если что-то не устраивает, нужно расставаться. Есть же определенные компромиссы, грубо говоря. Насколько эти компромиссы здоровы для психики и подходят? Или здесь тоже от отношений к отношениям? Смотрите, что значит, если что-то не устраивает? Еще раз, если у вас не устраивает, только одна штука, оппонент не уважает ваши границы. Но тогда переговоры бессмысленные, отношения теряют смысл. Если вы не хотите играть в жертву, ну и на вас там отыгрывать, вот тогда, да, надо расставаться, искать тот, кто уважает ваши границы. А так, чтобы было всегда в согласии, ну это чушь полная. Мы все разные, мы имеем свои предпочтения, свои оценки, свои суждения, которые не совпадают с другим человеком. И любовь это же что? Когда я вижу, что ты не такой же, как и я. Но при этом, но при этом а, я не требую, чтобы ты стал или там стала такой же, как и я. Ну, то есть, ну, не надо делать двух одинаковых людей, а, и тогда начнет, начнется, получ, начнет у вас, получаться договариваться. Вот, а правил нет. К финансам если вернуться, есть такое еще просто не про отдельный бюджет, а вообще про бюджет, а, что про личный карман, а, что про семейный. Оно приблизительно одинаковая штука, что вы из всех денег, которые поступили к вам в карман, ну, условно к вам, или там в семью, 5% откладываете на праздник и 5% откладываете на какой-нибудь депозит. Ну, покупайте ценные бумаги или просто ложите деньги под проценты, неважно, это фактически ваша пенсия. Там, если посчитать правильно, финансово грамотно, то получится, если вы управляете даже э, теми деньгами, которые лежат под проценты, не, даже не, не депозиты, то 10 тысяч через 80 лет превращается в порядка 90 миллионов. Всего лишь 10 тысяч. Так что сложный это... Сложный процент, начисление сложное. Да, да, вы это изучайте, как говорится, финансовую грамотность. И это фактически есть ваша пенсия, то, что вы 5% каждый месяц от своих оборотов откладываете на а, свою любимую старость. А, ну или преклонный возраст, я не знаю, как сможет там старости назвать. сейчас не очень правильно. А праздник – это те деньги, которые вы не можете потратить там на оплату еды, на оплату жилья, на оплату бензина, на покупку там одежды, ну в смысле можете, если эта одежда уже лишняя. То есть это реально праздник, вы можете купить фейерверк, жвачки всем раздать, но это вот состояние души, состояние праздника. То есть это не может быть, ну, это хочу и могу, но это не может обслуживать, требуется и надо. А вот на оставшиеся 90% вы как раз оплачиваете то, что требуется и надо. В итоге у вас получается что вы 90% оплачиваете текущие расходы, 5% составляют вам настроение, а 5% обеспечит вам старость. Ну и то же самое, как бы внутренняя уверенность. Ну и еще один критерий, это бы иметь подушку безопасности, на которой, ну это сумма, на которой вы бы смогли прожить, не получая доход в течение полугода. Ну, это сказ... вот да. касается личных финансов. Это не семей... семейные, не семейные. Это в принципе для э, личных финансов. Вот вы сказали про праздник. Тут недавно смотрел и наткнулся на такой вопрос, точнее не вопрос, а обсуждение. Девушки с парнями обсуждали совместный отдых, совместные выходы в заведения, в бары, еще куда-то. То есть, может ли парень уехать один отдыхать в, там, в Турцию, например, девушка одна уехать в Турцию? Насколько приемлемо, чтобы девушка вечером ходила в бар, парень один ходил в бар? Хм. С компанией со своей, может быть, но именно в отрыве от отношений. То есть, вот так ну, как бы отдохнуть и, друг друга. Да, вот в плане отдохнуть. Вообще, это в плане отдохнуть полезно, на самом-то деле. Каждый из нас, как бы он ничего ни говорил, нуждается в личном пространстве. Осознает он это или не осознает, он нуждается, как любой зверь. И отдых, какой-то некий перекур, да, можно сказать, он нужен. Вопрос, готовы ли вы доверять своему партнеру, чтобы его одного отпустить, это же больше вопрос доверия. А чтобы доверять партнеру, надо еще до этого же дорасти, это надо быть уверенным в себе. Это большинство жеревностей на чем основано? Не на то, что а вот он, он или она ведет себя развязанно или кажется доступно. Это человек не уверен, что он может удержать этого человека рядом с собой. То есть он не уверен в себе. А вдруг есть кто-то лучше, чем он, и он понравится больше, чем он, и человек уйдет к нему. То есть, грубо говоря, от уверенных не уходят, они уверенные сами отпугивают. Ну да, то есть получается, вы набираетесь уверенность в себе самодостаточности, я бы сказал, да, вы э, понимаете, насколько вы доверяете этому человеку. Если основания ему доверять или нету это, этих оснований, ну и если у вас все в порядке, то почему бы нет? Ну, вопросы сроки да, то есть это день-два, неделя, это еще, допустим, приемлемый, да, если там. Ну, хотя есть вахта, да, которые работают больше и идти там по полгода кто -то ну вот в уходит, тоже же вопрос. Вопрос о вахте. Насколько приемлемо, что человек уезжает на вахту там, от месяца до трех месяцев, вроде как ради заработка, потому что работы, например, здесь нет. То есть можно понять, например, деревни, но взять крупные какие-то города. То есть это же, грубо говоря, они живут друг от друга на протяжении целого времени временного промежутка? и Ну, если у людей, ну, в смысле у каждого из них эти ресурсы есть, если их обоих это устраивает, то почему нет? Он же это делает не ради развлечения, а ради а, благополучия семьи, в принципе, да? Не лучше ли ради благополучия семьи жить вместе с семьей, с детьми? Ну, значит, Приложи все усилия, чтобы твоя вахта или переедеть в другой город. Без проблем. У нас вот в этом месте возникает часто сложности, что мы настолько привязываемся а, к своему месту жительства, к своему окружению, что перестаем быть мобильными и искать как-то рыба, где глубже, так, а мы бы искали, где лучше. И очень было бы полезно прислушивать своим потребностями и учитывать эти потребности. Такой вопрос. Ну, вот, получается, карантин показал, что люди живут в семьях. Это как раз к моменту о карантине. Ой, о вахтах. Там они живут друг от друга далеко, а здесь они наоборот были заключены. Да, многие друг друга чуть не поубивали. Ну и, соответственно, количество разводов за прошлое, за этот год выросло практически, потому что поняли, что живут не с теми людьми, что очень много различных нюансов появилось. Смотрите, вот у вас на весах, я предан другому человеку, да, и я живу ради себя, и в этом месяце нужен баланс. Потому что если я живу только ради другого человека, по большому счету я превращаюсь в жертву. Ну, вот дети вырастут. но ну, Детям может быть будет счастливое детство, потому что это все в них вкладывается, но в итоге мои ресурсы жизненные закончатся. Мало того, ребенок вырастет, а я потом буду чувствовать, что бросим, что мои вложения в этого ребенка как бы ну, не учтены, я буду чувствовать, что я не бл... ну, что мне не благодарны. я уже буду требовать возмещения вложенных средств, ну, в смысле усилий. И у нас получается, что с одной стороны я становлюсь жертвой и вложу на альта... алтарь нашей семейной жизни себя и жертвую своими интересами, а на другой э стороне только мои интересы, да, где я не учитываю интересы семьи. Давайте ну, Между ними, мне кажется, должен баланс. Если я здесь живу, не учитывая свои интересы, да, может быть, детям будет хорошо, там, мужу или жене будет хорошо, но мои ресурсы жизни не безграничны, скорее всего, я поизношусь, мало того, я начну обижаться, что люди мне не благодарны, в смысле, семья не благодарит за то, что я там пожертвовал, то есть я пожертвовал, хочу медаль, а они не дают, как будто само собой все разумеющиеся. Я потом начинаю злиться, Мы, у нас потятся отношения, а самое главное, ребенок усваивает, что надо жить ради других и только ради других, надо с собой жертвовать и не учитывать свои интересы. И тоже косми ляжет, потом и ваши внуки косми ляжут, смотришь так народ и одни кости. Ну, перспектива, может для кого-то заманчивая, но ну, и флаг вам в руки. А другие понимают, что нужно еще учитывать свои интересы в этом месте, да? И предъявляют их, как я говорил ранее, что ну, подождите пожить, а где я? Ну и начинает требовать для себя. Если там не требуется, и мы тогда начинаем расходиться. Ну смотрите, тогда получается, что я э, разошелся с человеком, который, с которым не сошлись, учитывая свои интересы, нашел другого человека, который, с которым мы ближе подходим. Тогда какой пример я показал своим детям, что нужно учитывать свои интересы, потому что дальше живу счастливо. Я же не перестаю быть родителем для ребенка, я перестаю быть мужем или женой для, ну, для спутника. А для ребенка я же не перестаю быть родителем, я родителем остаюсь. Ну и тогда пример для ребенка, что семья, конечно, важна, но когда в этой семье теряется какая-то персональность, то это становится рабством, что не очень полезная история. Тогда, вы, ну, тогда это не семья, если получилось донести, что важно в этом. Поэтому ну, где-то хорошо, что разошлись, где-то плохо, что разошлись. Я думаю, что в большинстве случаев дело не даже не в границах, а не в, а, в отсутствии навыка решать конфликтные ситуации грамотным путем. И я думаю, что в большинстве, в большинстве случаев новая семья будет иметь те же проблемы, что и это. Надо сначала попытаться решить эти проблемы, а если уж не решается, тогда расходиться. А у нас а, не хочешь, не надо, побежал, побегу, новую семью создам. Но я думаю, что потом будут любимые грабли. Спасибо, Виталий, за интересные ответы. Наслаждайтесь. Здорово. И смотрите наше видео.